«Und dann kommt der Morgen und, äh, sie war nicht mehr. Так заканчивается на немецком роман три товарища" товарищи» Эриха-Марии Ремарка. Я Олег Малышев, герой проекта «Тверь-Team. История успеха». К готовился полностью самостоятельно, без репетиторов. Мне хотелось э, проверить собственные способности и собственные знания. Самым эмоциональным моментом был, когда я получил первые 100 баллов по литературе, потому что к этому предмету было сложнее всего готовиться. Я испытал какое-то облегчение и был рад, что мои силы были потрачены не зря. Потом были 100 баллов по русскому языку, и эмоции были смешанными на самом деле. Было даже как-то забавно. То снова пришло 100 баллов. И третий раз, когда пришли 100 баллов по немецкому языку, это, наверное, было самым неожиданным моментом, потому что я думал, что по нему должно быть меньше баллов. Ну и, конечно, я тоже был очень рад. Моя преподавательница по немецкому языку сказала, что она даже немного прослезилась потому что мы, правда, вместе очень долго и усердно готовились, и она искренне надеялась, что я хорошо сдам экзамены. Девочка из параллельного класса сдала еще русский язык на 100 баллов, и, насколько я знаю, больше 100 балликов в нашей параллели не было. Некоторые, конечно, считают, что образование – это... Путевка в будущее, так сказать. Хотя стоит отметить, что для некоторых образование в наше время не так важно, и кто-то считает, что можно многого добиться и без него. Я думаю, что я много чего изучил за это время, и я горд сам за себя. Я уже подал документы в наш Тверской государственный университет, потому что в вузах Москвы и других городов для меня на самом деле есть много нюансов и каких-то подводных камней время как в нашем университете я более или менее уверен и думаю что здесь мне было бы учиться комфортнее и кроме того я был бы рад стать полезным человеком именно для нашего города